Начнем с автомобилей. Первая игра ⁇ Hot Wheels Unlimited. В ней, помимо обычного аркадного управления автомобилем, каждый раз перед заездом предлагают починить трассу, то есть решить не самую сложную головоломку в стиле Проложи маршрут. Для этого просто берем часть трассы с нашей панели игрока и ставим туда, где она должна быть. Этой головоломке скоро исполнится тысяча лет, но она никогда не надоедает. Закончили с трассой? Время нажать на газ. Или в случае с нашей игрушечной машинкой на запуск. Огромная пружина задаст вашей тачке такое ускорение, что хватит до самого финиша. Только успевайте направлять пальцем свой боли. Ну и, конечно, как в большинстве игр про авто, не обошлось тут без режима гонок. Кроме того, что на старте нужно как следует натянуть пружину запуска быстрым нажатием, гоночный режим ничем не отличается от обычных гонок, только проходит в формате дуэли. А вот что необычно в игре, так это возможность полностью создать уникальную трассу из предложенных инструментов, а потом устроить на ней заезды. Лично я провел в этом режиме больше всего времени. Кроме создания легких поворотов и виражей, мы также украшаем трассу декорациями. MadRunner. В отличие от предыдущей игры, здесь нет гонок и соревнований в принципе. Да, если честно, даже гоночных трасс нет. Все потому, что Madrunner это симулятор езды по бездорожью на тяжелых автомобилях. И знаете, несмотря на отсутствие мультиплеера и гонок, игра увлекает. В ней есть своя эстетика. Неспешное перемещение по разбитым лесным дорогам на огромном КАМАЗе, а шикарная графика способна привести в восторг самых искушенных любителей автомобильных игр. У игрока всегда имеются списки с задачами. Доставить груз, взять на буксир попавшего в беду легкового автомобилиста и все в таком духе. Но поверьте, всем этим хочется заниматься в последнюю очередь. Куда интереснее исследовать огромный мир. В игре сейчас 15 открытых карт с немалым размером, и чтобы исследовать все, понадобится не один десяток часов. Почему так долго, спросите вы? Да потому что сама езда по карте и является испытанием. Суровая природа не позволит быстро промчаться из пункта А до пункта Б кругом горы, леса, реки, болото. и только вам решать как это все преодолеть. Понравились испытания на тяжелых грузовиках, особенно переправа через реку, сильно переживаешь за груз. В игре не самое идеальное управление, но привыкнуть легко. Зато графика — одна из лучших среди мобильных игр. А реалистичная физика движения техники только способствует погружению в трехмерный мир. Например, на неровном рельефе автомобиль накренится, а в грязевом болоте будет буксовать, разбрасывая землю из-под колес. Если взять кого-то или что-то на буксир, то управление изменится в зависимости от веса. А эффективность буксира будет зависеть от модели вашего транспортного средства. Еще раз подчеркну, как важно для таких игр внимание к мелочам. Проект крайне любопытный. Посоветовать можно почти каждому. Драйв! Третья игра похожа на предыдущий проект, в первую очередь геймплейно. В ней не нужно гоняться за кем-либо, главная задача — доехать как можно дальше. Игра принадлежит жанру runner, которому свойственны бесконечность трасс и наращивание сложности с каждой секундой. Попробуйте заехать так далеко, как сможете. В этом будут мешать полицейские, постоянно уменьшающийся запас топлива, опасные участки дороги и другие автомобили. Проект постоянно разрабатывается, пополняется коллекция автомобилей и трасс. Сейчас в гараже уже столько разных видов транспорта, что перечислять придется очень долго. Тут и обычные легковушки, грузовики, джипы, спорткары, маслкары, дома на колесах и многое другое. Кроме того, автомобилям можно улучшать характеристики. Трассы — отдельный разговор. Сеттинг окружения мы выбираем сами. Любите пустынные дороги американской Аризоны? Пожалуйста. А может нравятся заснеженные горы, пейзажи Японии или тропики? Есть и такое. Приятная аркадная физика, любопытный графический стиль, который не требователен к устройству. Разработчики регулярно вводят что-то новое, поэтому игра не надоедает с самого релиза. А вот следующая игра от реализма ушла очень далеко. Называется она «Skill Test», что переводится примерно как «Проверка умений». И вот как раз про это вся игра. Ваши навыки аккуратного вождения постоянно будут проверяться. Задача – проехать безумную трассу с узкими треками, обрывами, препятствиями и при этом не разбив автомобиль. Поначалу дело кажется ерундой, аккуратно используем вполне отзывчивое управление и вот мы уже на финише. Однако буквально спустя несколько трасс новичку становится довольно тяжело. Лично мне, например, понадобится. Надобился десяток минут, чтобы научиться точно и аккуратно перепрыгивать обрыв на одной из первых ЖК. Игра не боится бросать вызов, за что очень многие игроки высоко ее оценивают. Трудно описать эмоции, когда при прыжке не хватает несколько миллиметров, чтобы зацепиться за обрыв как следует и ваш многострадальный автомобиль падает в пропасть. А чекпоинт в самом начале уровня. То бишь начинай с самого начала. Но радость от прохождения сложного уровня, на который потрачено десяток попыток, способна поднять настроение. Графика приятная. Не хватает звезд с неба, но в отличие от MadRunner здесь это не столь важно. Вам просто некогда будет все рассматривать. Внимание всегда нацелено на автомобиль и трассу. Аккуратность и расчетливость — главные навыки, которые здесь необходимы. Игра не подойдет тем, кто хочет ураганных гонок, но доставит удовольствие любителям хардкорных развлечений и автомобилей. За все время игры я успел повидать около 80 абсолютно разных уровней, разной степени сложности. Однако это далеко не конец. Обновления выходят довольно часто.